Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Водолей на май 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Но я решила обновить формат этих гороскопов, и в начале видео буду рассказывать о том, как медленные планеты — влияют на отдельных представителей вашего знака и этим провоцируют в их жизни очень много кардинальных перемен. Если вам понравится эта рубрика, то я ее, конечно же, буду продолжать. Для этого ставьте лайки и пишите комментарии под этим видео. Уран, планета, которая управляет вашим знаком, в этом году напряженно аспектирует ваш знак и, в частности, сильнее всего на себе это ощущают те, у кого асцендент находится с 4 по 10 градус знака Водолей, а также те Водолеи, которые рождены в период с 25 по 29 января. Скорее всего, в вашей жизни происходят перемены, и не всегда это легко. Квадратура — это аспект борьбы, противостояния, но в то же время это аспект, который дает очень много сил. Поэтому, скорее всего, май будет для вас очень активным месяцем, и жизнь вам поставит условия, что вам нужно быть обязательно активным человеком для того, чтобы справиться с теми ситуациями, которые будут происходить. Поэтому старайтесь в мае месяце быть максимально-максимально активными. Сатурн, как известно, вошел в ваш знак, и пока что он влияет только на тех, кто относятся к первой декаде знака водолей и в частности сильнее всего влияние сатурна ощущают те у кого сцендент с 1 по 4 градус а также те кто рожден в период с 21 по 25 января скорее всего в вашей жизни сейчас такой период когда нужно брать на себя ответственность вы становитесь более требовательны к себе вопрос работы выходит на первый план и в то же время данное влияние может также отображаться и на вашей самооценке. Так что старайтесь, конечно, активничать и много трудиться, но в то же время и цените результаты своей работы. И, наконец, Венера — это та планета, которая в этом месяце тоже имеет очень сильное влияние. Она будет в середине месяца разворачиваться в ретроградное движение и сделает подарки и какие-то приятности э, тоже вашему знаку особенно, но также и некоторым представителям знака. В частности, это тем, у кого асцендент находится с 21 по 25 градус знака Водолей, а также тем, у кого дни рождения с 9 по 13 февраля. Скорее всего, в середине месяца вы будете получать подарки, какие-то дополнительные финансовые вознаграждения, а также это хороший период, в материальном плане и в плане взаимоотношений. С 1 по 4 число Меркурий будет в соединении с Солнцем и Ураном. Это очень яркий период всего мая месяца. Особенно для вас, дорогие водолеи, это период интеллектуального самовыражения, это период, когда вас могут посещать новые интересные идеи. Это период неординарных знакомств, но… За счет того, что данное соединение касается именно семьи и дома, то данное соединение может давать вам желание менять что-то, что связано с вашей недвижимостью, или же просто будут какие-то подходящие ситуации, которые смогут вам реализовать. Тот замысел, который был у вас уже давно. 4 и 20 числа зеркальные даты — это все благодаря тому, что в эти дни будут повторяющиеся аспекты, а именно квадратура между Венерой и Нептуном. Поэтому ситуации по этим дням могут быть взаимосвязаны, либо они могут повторяться. И в первую очередь этот аспект будет влиять на ваше финансовое состояние и положение, Поэтому старайтесь не решать важные финансовые вопросы вблизи этих дат. 5 числа лунные узлы меняют ось знаков и переходят в «Близнецы Стрелец». Безусловно, это очень важное событие, которое будет предопределять фокус внимания и развития на ближайшие полтора года. Поэтому я обязательно сниму на эту тему отдельное видео. 7 числа будет полнолуние в Скорпионе, в вашем секторе карьеры, достижений и жизненных целей. Полнолуние дает возможность определиться. То есть если ранее вы не знали точно, что будет дальше, как именно вам нужно строить свою жизнь в этом году, то данное полнолуние заставит вас все-таки найти точку опоры, найти и определиться. В целом данная полнолуние также может показывать результаты вашей деятельности, особенно если вы руководитель, если ваша работа связана с какими-то общественными моментами. В частности, Десятый дом также отвечает за репутацию и за смену статуса. Поэтому в данных вопросах тоже могут происходить какие-то важные изменения. С 9 по 10 число Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. И это дни благоприятные для решения дел, связанных с недвижимостью, с вашей семьей Также это хорошие дни для того, чтобы работать на дому. И в частности, эта работа будет продуктивной. Это период, когда… Ваша семья может вас вдохновить на какие-то новые достижения. 11 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. И эти дни достаточно напряженными будут в плане общения, поэтому лучше не планировать важные дела. Это период, когда сложно делать все по плану, когда может быть желание из одного дела переключаться на другое. Поэтому старайтесь в это время находиться в согласии с самим собой и окружающими людьми. 11 числа Сатурн разворачивается в ретроградное движение по 29 сентября, и разворот произойдет в вашем знаке. Безусловно, это очень важные события мая месяца, и вблизи 11 числа могут происходить какие-то ключевые события, которые касаются вашего дальнейшего развития себя, вашего понимания себя в каких-то отношениях или в какой-то работе. Безусловно, данный разворот может влиять как на работу, так и на личную жизнь, так и на вашу самооценку. Поэтому я бы советовала на этом развороте не начинать новые дела, но это хороший период для того, чтобы переосмыслить все то, что произошло с вами в... В начале 2020 года, а также это хороший период для того, чтобы наблюдать. Иногда бывает так, что события происходят, даже если вы не будете в это вмешиваться, но при условии, что ранее вы прикладывали усилия для того, чтобы это достичь. С 11 по 28 число Меркурий будет в Близнецах в вашем секторе творчества и Любви, а также секторе, который связан с детьми. Это будет период интенсивного общения с теми, кого вы любите, с теми, кто дорог вашему сердцу. Это хороший период для того, чтобы продвигать свои творческие проекты, могут появляться новые идеи, а также новые знакомства и контакты, которые будут этому способствовать. Помимо этого хороший период для знакомства и для поездок на небольшие расстояния. 13 числа марс переходит в рыбы по 28 июня и он будет влиять на ваш сектор финансов и Марс- это планета, которая дает желание зарабатывать больше, но в то же время он дает много расходов и обычно даже именно повышение расходов, увеличение количества расходов может и подталкивать к тому, чтобы зарабатывать больше. В любом случае вы будете готовы тратить много энергии на сферу финансов. И э, это тот период, когда вы действительно в своей жизни делаете движение в финансовой сфере. То есть это могут быть покупки и продажи. 13 числа Венера разворачивается в ретроградное движение по 25 июня. И она будет в вашем секторе любви, творчества, детей. Поэтому... В этот период вы можете переосмыслить свое отношение к какому-то человеку. В этот период будет идти большой акцент на вашу личную жизнь. Поэтому, если ранее эта тема не была для вас на первом месте, то в этот период вы можете осознать, что вам нужно наладить свою личную жизнь. Также могут меняться какие-то нюансы во взаимоотношениях с детьми. Но опять-таки замечательное время для погружения в творческие проекты. Помимо этого, Венера в Пятом доме сделает большой акцент на том, что вам нужно отдохнуть и что в вашей жизни должен присутствовать досуг. С 15 по 17 число Солнце будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. Это замечательные дни для того, чтобы решать семейные дела, а также дела, связанные с темой недвижимости. Это период, когда вы проявлять инициативу и лидерство, поэтому лучше не ожидать каких-то действий от кого-то другого. Вы должны сами инициировать определенные перемены и только тогда вы получите тот результат, на который рассчитываете. 20 числа Солнце переходит в знак Близнецы и уже 22 числа будет новолуние в этом знаке. И эта новолуния сделает акцент опять-таки на делах сердечных, на темах творчества и детей. Поэтому, как видите, во второй половине месяца эти темы выходят для вас на первый план, и данное новолуние еще больше сделает на этом акцент. Поэтому, скорее всего, вы захотите в конце месяца либо уделять больше внимания своим детям, либо творческим проектам планировать свой отпуск, либо же это будет период, когда вы будете уделять много внимания личной жизни. 25 числа Марс будет в хорошем аспекте к Урану, и вы, дорогие водолеи, почувствуете это особенно интенсивно. Это будет для вас очень активный период, и особенно он повлияет на тему финансов и недвижимости, а также это будет замечательное время для тех, кто работает на дому, это период, когда вы можете многое успевать главное все хорошо планируйте. и наконец 29 числа меркурий будет в соединении с восходящим узлом и это может дать вам новые интересное знакомство или же опять-таки новую идею в целом будьте внимательны обычно такое соединение дает возможность открыть какие-то новые двери, увидеть для себя новую перспективу возможно, в конце месяца у вас будет очень много интересных мыслей, которые вы сможете в дальнейшем использовать либо в своей работе, либо в своих творческих проектах. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Не забывайте о лайках и комментариях. Будем с вами на связи. Пока-пока!